Я не люблю давать личные комментарии о ком-то, кто уже мертв. Что я сделал? Разработал телефон. Если бы вы не разработали его, это сделали бы корейцы. Скажите мне, разве не важно, чтобы вы были приятным и замечательным человеком? Вопрос от Трима. Он говорит, что Стив Джобс обладал дурным характером. В отношении своих сотрудников он часто использовал ненормативную лексику, публично увольнял их и заставлял работать на пределе возможностей. Он также считается одним из величайших новаторов нашего времени. Оправдано ли такое поведение, если оно приносит результат? Я не люблю давать личные комментарии о ком-то, кто уже мертв. Но скажите, то, что мы делаем, это одно. Какие мы люди, это другое. Разве не важно, какой вы человек? Да? Я сделал кое-что. Что я сделал? Разработал телефон. Если бы вы его не разработали, это сделали бы корейцы, китайцы, индийцы тоже начинают этим заниматься. Да или нет? В мире существует определенный процесс, с помощью которого вы можете создать бренд. Я хочу, чтобы вы поняли. Вот ты врач, по крайней мере, на пути к этому. Этому организму нужен кислород или углекислый газ? Кислород. Но люди накачали углекислый газ в бутылку и сказали «Кока-кола». Вливайся. Это самый крупный бренд на планете. По крайней мере, за все годы его существования больше людей пили Кока-Колу, чем занимались йогой или чем-то еще. В самой отдаленной части Индии, если бы вы отправились туда 20 лет назад и произнесли там слово йога, никто бы не знал, о чем вы говорите. Если бы вы сказали Кока-Кола, вас бы поняли. Только потому, что это такой бренд, который продается таким образом. Неужели ваш организм полюбил углекислый газ и разлюбил кислород? Это так? Нет. Так что бренд можно создать разными способами. Не нужно придавать этому большого значения. Скажите мне, важно ли, чтобы вы были приятным и замечательным человеком? Разве это не важно для вас? Либо же посмотрите на это с другой стороны... Вам нравится, когда на вас кричат? Я могу кричать! Нравится, когда на тебя кричат? Нет. Тогда почему вы думаете, что это нравится кому-то другому? Да? Вы не хотите, чтобы вас оскорбляли, не так ли? Хотели бы вы, чтобы вас оскорбляли? Тогда почему вы думаете, что это нравится кому-то другому? Когда тебе это не нравится, ты знаешь, что это нехорошо для тебя. Почему ты так поступаешь с другим человеком? Зачем ты это делаешь? Ты в корне утратил свою человечность, не так ли? So, money, так что я не думаю, что факт, что ты заработал много денег, имеет значение. Александр — великий идиот. Покорил половину известного мира. Что это значит? Для меня это ни черта не значит. Только дурак назовет такого человека великим. Он провел всю свою жизнь, убивая людей, а вы называете его Александр Великий. Нет, вы забыли его фамилию. Идиот. Так что, пожалуйста, не следуйте этим стандартам. У кого-то столько-то денег, и поэтому он становится великим человеком. Я так не думаю. В любом случае, если наступает преждевременная смерть от рака, ты не можешь забрать с собой все свои деньги, в конце не будет сервиса по доставке. Он даже сказал... В то время у него было личное состояние около 46 миллиардов долларов. Он сказал, даже если мне придется потратить каждый доллар из этих 46 миллиардов, я хотел бы использовать эти деньги для уничтожения Google, потому что... Хотя они и не производят телефоны, но они стали более крупной силой в стране, так что вы хотите убить их, даже если потеряете все свои деньги. Есть такие люди. Даже если у меня вырвут оба глаза, я хочу забрать один ее глаз. Для меня это самый незрелый уровень существования.